Существует две большие разницы, когда поливать комнатные цветы летом и когда их поливать зимой, потому что температура уже другая, влажность воздуха другая и вообще может по, цветок по своему жизненному циклу уйти в спячку и уже меньше испарять э, влаги, замедленное движение соков. Вот я показываю вам хризантемку и на ее примере могу сказать, нужно ее поливать или нет. Смотрите, <coughs> листик, он вот такой вот, хоп, вот так вот. вот. То есть, вялый, тургора нету, упругости никакой. Что это говорит? но ну, о том, что нужно уже его полить. Вот. и не нужно ориентироваться какой месяц, какая температура у вас в комнате, какой цветок через сколько дней, там, через 7, через 10, через 15 его поливать. Ничего нет. Именно по состоянию листа. Листок, листок это как лицо человека. Вот смотришь, человек больной, ну, на лице отражается сразу. Также и тут. Он вялый, он никакой вот. Для примера, вот покажу другой цветок. Это, у меня нету двух хоризонтам, чтобы сравнить, но это другой цветок. На его, на его примере я покажу, что такое э, нормальный цветок, Который поливать не надо. Вот смотрите, любой листик берешь, вот, хоп. Он как пружинка. Вот. Понимаете? Он, он не обвис, не обмяк. Вот. У него пружинистый. Вот другой, другой цветок. Вот берешь его. он как, как пружинки. Вот. И упругий. А этот вот вялый такой. Ну, пора. Пора поливать. То есть, много воды испарилось. И пора поливать. Даже если у вас в комнате, как у меня будет плюс 12, плюс 10, это ни о чем не говорит. Его нужно полить. Все. У меня были сначала как-то мысли, а что их поливать? -то? Не знаю, плюс 10, что их поливать-то. Все же должно быть нормально. Нет, нужно полить. И вот я когда я вот поливал, сразу листики. Хоп! Все, все вверх, как, не знаю, обрадовались. Думаю, ну холодильно же, плюс 10. А им нужно воды. Вот нужно и все. Вот. Поэтому в таком состоянии его обязательно нужно полить. Я полил его, да.